В Казанском федеральном университете состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александра Шадрикова со студентами Института экологии и природопользования КФУ. С приветственным словом на встрече выступила директор Института Светлана Селивановская. Студентов интересовали вопросы о трудоустройстве в сфере экологии, а также о мусоросжигательном заводе и системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Мне очень приятно, что когда студенты задают такие вопросы, и акцентируют внимание свое, значит, за ними будущее и большие задачи, которые они будут решать уже в перспективе ну, вот на этих плечах. Для технической демонстрации возможностей студентам была представлена экологическая лаборатория Министерства для определения количества химических веществ в воздухе. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.